Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена Балкарова, я врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра доктора Блюма в Испании. Большинство наших пациентов – бизнесмены, и они ставят перед нами задачу – оптимизации энергоресурса, потому что бизнес требует высокой концентрации внимания, удержания точек контроля, постоянного фокуса. Наш пациент – бизнесмен, он оптимизирует здоровье и энергоресурс, по методу профессора Блюма – 25 лет. В плановом режиме каждые 2-3 месяца он приезжает к нам в центр для того, чтобы зарядить батарейки и двигаться к новым вершинам и к новым достижениям. Ресурс здоровья человека, если его не восполнять, с возрастом убывает. Ежедневно бизнесмен делит свой энергоресурс между выбранными приоритетами. Здоровье – это ресурсы и наши возможности. Логично, что здоровьем, как ресурсом, нужно управлять. Мне 49 лет, я знаю доктор уже 25 лет. Пришел, когда с ним познакомился, моя жизнь была чуть другая, в том смысле, что я не чувствовал себя идеально, потому что уже с тех пор я бизнесом занимаюсь, понятно, бизнес, особенно 90-е годы, постоянный стресс. Ну, для меня как бы, был это определенный выход. И определенно, так скажем, физическое и, наверное, ментальное развитие, вот, за эти 25 лет у меня произошло. На самом деле, для меня вот эти, так скажем, приезды сюда, в Испанию, они э, необходимы, потому что это своего рода перезагрузка, то есть я реально отключаю телефон, э, то есть, условно, две-три недели, и я вообще не знаю, что происходит там, в моих компаниях с моим бизнесом вот и посвящая все время себе хожу на занятия к доктору там, хожу в горы ну просто занимаюсь собой отключая голову и на самом деле после этого ну, действительно прилив энергии ее хватает там на месяц там, на два и ну, действительно чувствуешь себя совершенно по-другому и решения принимаешь не когда ты уставший, когда ты бодрый и ну, вот для бизнеса, я считаю, очень важно, там же не, не столько важно там, я не знаю, там много работать, сколько важно, какие решения ты принимаешь, поэтому, когда ты принимаешь решения в хорошем, так скажем, состоянии, в здравии, то это, конечно, всегда лучше, чем ты их принимаешь, когда уставшие или когда у тебя нет настроения. Это, это совершенно разное качество решения. Я думаю, что мне это помогает сильно в бизнесе. Да, для меня на самом деле это достаточно надежная профилактика болезни, потому что я прекрасно понимаю, в чем как бы, суть, в чем суть лечения. Так как я уже достаточно давно, и я понимаю, что это самая лучшая профилактика любых болезней, которые могут быть. И, как скажем, я придерживаюсь вот этой, так скажем, философии. И вот ну, на самом деле это оправдывает, такой подход оправдывает себя. Вообще я должен сказать, что доктор достаточно, вот эта методика его, да, не он уникальный, а методика его уникальна. Я думаю, что он обогнал свое время там, лет на 50, на 100, потому что действительно это такое лечение без безмедикаментозное, оно более правильно и для людей современных, где в общем физического труда мало, больше это умственный труд, вот такие вещи, они просто необходимы для сбалансированной жизни.